Однако решаясь на ипотеку, все-таки не следует забывать о рисках уйти в минус. Как подчеркнула в беседе с ЛНТВ24 юрист, финансовый консультант Елена Феоктистова, кредит должен быть комфортным для того, кто его берет. Все-таки решаться на долговую яму ради долгожданных квадратных метров – идея сомнительная. Существует правило, что кредит, а именно платеж по кредиту, не должен быть более чем 10% от вашего дохода постоянного. То есть, ну, условно, если мы зарабатываем 50 тысяч, то платеж по кредиту максимум 5. Я понимаю, что никто, в, в принципе, не соблюдает это правило. В основном все равно все берут кредиты таковые, что нагрузка на бюджет составляет 20%, а то иногда и 30, и 40%. Вот здесь уже ситуация плачевная случается, что если вдруг небольшие перебои с доходами, человек автоматически быстро попадает в долговую яму. Платить нечем, дохода нет. И таким образом даже продукты сложно бывает купить. Поэтому имеет смысл, прежде чем брать ипотеку, все-таки рассчитать нагрузку на бюджет и посмотреть, какая это будет нагрузка, сколько будет составлять в процентном соотношении платеж по кредиту по отношению к вашим доходам. И посмотреть, а у вас вообще есть эти деньги, они у вас остаются. Если вы сейчас живете без ипотеки и тратите все в ноль, то, соответственно, вам нужно сперва оптимизировать расходы или хотя бы понять, за счет чего вы их оптимизируете. Ну, здесь, я не знаю, здесь разные варианты. Откажемся от каких-нибудь секций кружков для детей. Станем меньше продуктов покупать. По сути, станем меньше есть. Или же, возможно, будем меньше развлекаться, если это позволяет бюджет. Меньше тратить деньги на развлечения, и тогда платеж по кредиту будет посильный. Тогда ну, это такая хорошая тенденция. Вместе с тем, к сожалению, you, зачастую люди все-таки тратят больше денег не на оплату каких-то развлечений, а тратят больше денег на оплату обычной жизни, то есть обычных счетов, и добавлять еще новый кредит без расчета крайне опасно.